Привет! Ты готов к путешествию самостоятельно? Поехали! Так, вы на канале ТТВ. У нас сейчас мы проверяем Ford Explorer. Это пятая версия рестайльных. Екатерина у нас. проезжает здесь. Проходит трамп в Линексе. Сейчас мы давайте с вами посмотрим, как будет проходить все это дело. Значит, это 3,5 литра 249 лошадиных сил Комплектация Limited Как я говорил, 5 Получается Пятая версия, рестальник 2 Полный привод Кожа Электрические Здесь получается Электродвигатели стоят на сиденьях передних, вот. климат-контроль трехзонный, 20 радиус этих дисков, а туманка, как вы видите здесь, линза оптическая, вот. Проходимость отличная в автомобиле. Кожный салон полностью. Семиместный автомобиль. Вот так мы вот здесь сейчас проходим. Вот, видите, как она хорошо проходит везде. Ну, расход топлива от 14 литров. Если мы в смешном режиме, в городском даже, давайте так возьмем. До 16-17 литров выходит периодически. Вот 92-й бензин. Что немаловажно. Не забываем на нас подписываться. С вами канал ДТВ. И с вами Ford Explorer. Ну и круиз-контроль, конечно, тоже здесь есть. Ну как? Всё. Какие твои ощущения? Расскажи каналу ДТВ. Прекрасные. Все, подписывайся на канал, друзья. Всем пока-пока. Давайте мы вам сейчас салон покажем быстренько и Открой, пожалуйста, Сейчас мы салон. Здесь кнопочка, Откроешь, покажешь. Очень вместительная семья большая, двое детей. А здесь нравится розетка 220 вольт кожа. И последний ряд. Так, всем пока, друзья, пока.